Мусор, меня зовут Влад Коряга, Глист Кабачок. И представляете, Ой. сегодня буду пердеть под басы. Подписчики, я вас ненавижу. Погнали! Ой. У меня ламба! У тебя лада! Влад-то бумага, а бумаги вытирают жопу! У меня ламба! У тебя лада! Влад-то бумага, обумай а вытирают жопу! Хэллоу -кис, кис! Я молодой дебил! Я сияю ярко, буду десяток сваренных яиц Радости на лицах, надо дегоднуться А если кнопка серая, ей надо ебануться а Глист, кабачок, глист, туалетка Глист, кабачок, глист, туалетка Глист, кабачок, глист, туалетка А вы совсем забыли, как летает малолетка Это рубль, а это Путин Рубль, сука, обвалился виноват Конечно, Путин Путин, рубль, супка, обвалился, виноват, конечно, Путин. Гриллист, кабачок, гри туалетка. Гриллист, кабачок, гриллист, туалетка. Гриллист, кабачок, гриллист, туалетка. Меня уже шиза, я пойду приму таблетку.